Всем привет! Сегодня у нас Извиняюсь. Сегодня у нас интересный цвет 41В В переход делаем порог Краска солвентная, Сольвентная база Как положено у этого цвета Низ, верх цвета И лак, лак прозрачный Слито все по Ниппану Япония Сейчас будем окрашивать и в процессе по ходу расскажу что как делается к сожалению больших элементов таких как там бампер допустим дверь ничего нету на этой машине ничего не делается, только порог повреждения по нему пошло, но тем не менее суть остается той же укрываем подложкой кладем два или два с половиной верхнего цвета проверяем это все по лючку и лакируем Здесь все в переходы. Это тоже по-своему интересно. То есть этот цвет правильно растянуть, чтобы он сильно не дал темноты. А он может дать темноту, последний цветовой слой, если сильно перелить. Биндеров, чего-либо другого здесь использовать не будем. Только переходной растворитель по лаку. Здесь будет три перехода. Раз, два и три. Тут под скотч, под отворот. Он не даст жесткой линии. Спокойно все там перетрется микрофиброй проблем не будет. Приступаем. Краску мне налили уже в металлические банки по 200 грамм я взял, потому что там еще есть запрос, чуть-чуть подтычковать бампер, ну то такое получится не получится, еще будем делать эксперименты. Это низ, это вверх. Суть этого компонента. Как бы в биндере разбавлен пигмент красный, укрывая которым мы затемняем и даем именно эффект этой глубины. Здесь фактически просто базовая краска. Ну, правильное зерно там разложено добавлено. То есть эффект, который дает отблеск, нижний цвет. То есть это до укрывистости кладем. Неважно, сколько будет 2-2,5, 3, 5, 10, 20 слоев. Ну, я условно говорю 20 да, на цвет это не повлияет на исходный. То есть должен быть правильный низ и правильный верх. А вот соотношение количества верха уже меняет оттенок именно. Он будет или темнее, или светлее. Это надо подбирать. Для этого мне нужен образец краски в виде лючка. То есть я по лючку буду контролировать. Поскольку порог не настолько глобально ответственная деталь, я выкраски, честно скажу, не делал. Хотя рекомендую, надо делать выкрасы, чтобы подобрать количество слоев. Особенно, когда сталкиваетесь в первые разы с этим, это как трехслойки, первомутры. Делайте выкрасы. Количество слоев, давление, макрота налива очень сильно влияет на исходящий цвет. Ну я, скажем так, рискну сделать это по факту, именно в камере проверяя. Так, первый слой... Наносим до укрывистости, как я и сказал, не важно, будет 2-3 слоя, 2,5, но ну, эффектный все равно надо положить. То есть когда укрыли, увеличим расстояние и делаем присып, то есть кладем зерно эффект. Сейчас надо еще обтереть липкой салфеткой и все. Все, два слоя Эффект положен Припыл Оставляем так высохнуть Здесь вот так вот Переходик, перепыльчик Видно как отличается цвет да? Потом должен у нас быть Ровненьким по итогу Хорошая сушка Липкая салфетка Все во все карманы Продуть, прочистить Потому что если хоть где-то Вот это зерно, которое вылетело Попадет под переход по лаку Беды не миновать Переход не сполируйте никогда Будет тянуться серебристая линия между, лаком и... между новым лаком и старым лаком Поэтому очень важно Именно от этого слоя Вытереть весь перепыл От следующего слоя перепыла как такого не будет Потому что там в 90% биндера Добавлено 10% красителя Это очень мало А здесь э, довольно таки Крупненькое зерно которое, ну, Я покажу как на липкой салфетке Сколько будет опыла стерто так, давайте протрем. Липкая салфетка. Во-первых, сейчас проверим, все ли высохло. Да нет, надо еще чуть дать. Рано, рано. Не стоит на ответственные сразу детали лезть со старта. Лучше проверить где-то уголочка. Прошло 10 минут, еще не досохло. Так, обдул дополнительно подсушил. Давайте посмотрим, начнем с переходов. Видно припыльчик, как снимается? Вот Это обязательно, это самый, наверное, важный момент на переходах, на этих цветах, чтобы вытереть вот этот остаток краски, припыленки. Чуть-чуть, но есть. И это чуть-чуть нам потом ой, как сильно помешает при полировке здесь. Теперь наносим второй слой цвета. Для контроля, сколько мне положить, я буду прикладывать лючок. Пока второй цвет мокрый слой имеет, он смотрится в принципе так же, как под лаком. И по лючку я смогу понять, сколько мне еще или хватит. Слой тут э, он тонкий, во-первых, это все биндер. Это тебе. я тебе во первых это все биндер. В биндере примерно там, 10%. Наливается он тонко, наливается много нельзя потечет. Это уже перл прошел. Это перл уже все лежит. Uh -huh. зерно выплетали, уже разбор, видишь, переход Именно тут розовое, вот тут серебро, потому что раком лежит зерно, как не крути. дальше уже цвет пошел. И вот на этом моменте можно встрять. То есть либо недоукрыть, либо переукрыть вот тут. И будет тем темная полоска. По полоску вот эту. Ну да. да. То есть надо аккуратненько просматривать. Это кляпа, блядь. Рано еще. А? Еще рано. Смотри, прикладываем лечеб. Посмотрим, еще не хватает и очень серьезно. То есть будет еще вопрос, а как именно поймать количество перла? Вот. А, ну за... хватит. А, ну заложено. Ты ну, укрываешь. Вот, как понять, что это 2-3 слоя. Ну первого. так ты укрыл, ну возьми флажок рядом с это уже не Он повлияет. на цвет не повлияет. Тут на цвет может повлиять только эффект присыпа, как ты его присыпал а, этот первый. И все. Особо... Ну в смысле, он влияет в плане, Я когда... оттенок Влияет, но тоже его можно залить первым а. Можно положить сухо. Для этого ты делаешь вот эти выкраски. 5-6 штук, чтобы увидеть, именно что тебе... сколько? Да, сколько тебе надо зерна снизу поиметь и сколько количество слоев сверху положить. Почему делать? Ну тут на пороге, что я сказал, что ну, прокатит, во-первых, угол обзора не тот. А присылаю, тут не прокрашу, там прокрашу, Да, -то не прокрашу, а это, ну, когда ты красишь что-то в стык, ты должен сделать, наверное, штук 6-7 выкрасов. Первый слой просушили. Смотрим, что именно в районах перепыла перехода у нас просматривается зернистость доливаем аккуратненько по чуть-чуть тут спешить некуда вторым вот этим слоем мы даем затемнение причем такое серьезное Понимаете, насколько темнее становится оттенок покрыть ее влажную смотрим по цвету надо еще чуть-чуть так, открасил последним слоем в общем у меня получилось три полных слоя вот этого вот прозрачного красного цвета, оттенка здесь для порога все хорошо, все нормально в линиях, вот в этих вот загибных я спрятал переход, он как бы затерялся, но предупрежу для тех, кто может быть рискнет делать именно переходом, когда на борту надо сделать переход вот такого цвета, без биндера вы его не сделаете. Потому что зерно, где тут так показать, в каком-то месте под лампу, о, вот так вот видно. Вот в этом месте раком лежит зернышко, вот под таким углом в лампу его можно увидеть, вот тут кусочек. Вот представьте, у вас весь борт будет такой. А То есть без биндера пытаться сделать переход на таких цветах э, даже не стоит. Лучше вообще отказаться от такой работы, чем браться, портить э, что-либо в этом роде. Такие цвета, благо, уже сделали в стык. Красить можно в стык. Но тут у меня стык как бы никак не получается, это что, крыло что ли делать? Нет, конечно. Поэтому тут раскидался. Сделал, в принципе, спрятал. То есть в проеме прокатывает. На плоскостях куда-либо не стоит. Опасно. Теперь э, все просохло хорошо. Чуть-чуть приподнял температуру. Продул все драйджетом джетом Настудил э, его, так сказать. Липкой салфеточкой можно пройти, убрать перепыльчик. Э, смотрите, за какой перепыльчик я говорю. Видно? Четко? Лак на такое стелить, конечно же, нельзя. Ни в коем случае. Поэтому опять, точно так же, как и После того слоя протираем все хорошо. Можно даже отклеить бумагу. Посмотреть, что там. Ага, вот видите, я тут отклеил. Смотрите, вот этот подхвостик поджалось все. Отклеиваем, перетираем. Убираем перепылы. Саму вот эту базу можно не протирать. Если на ней все у вас устраивает по чистоте, так таковой тут тереть нечего. То есть у нее толщина небольшая. Это биндер. Хотя навалить можно и биндеры прилично. Но именно тут толщины как таковой нет. Короче, вытираю в кармашках и готовлюсь к лаку. Будем наносить сейчас второй слой. Взял я для создания перехода остаток глазика спот и отдаренная вещь. В остаток лака его добавлю и пройду потом только по переходам. Сейчас, так же как и первый слой, раскладываю, проливаю, все просматриваю. К переходам сильно не стараюсь подниматься выше. Там будем доделывать отдельно после расклейки. То есть буду применять и эту штуку, и еще потом переходной растик в баллоне, потому что надо снять скотч, пройти проработать по глянцу. То есть эта штуковина у меня будет работать с остатком лака. На глянец сильно нельзя лезть. Не то, что сильно, а вообще нельзя. Так, оставляем так лака. Теперь сюда выливаю остаток вот этой жижи. Примерно один к одному. У меня ее просто мало осталось. Хорошо перемешиваем. И очень хорошо перемешиваем. Спускаем лак. Стравливаем. Закручиваем подачу на очень небольшую, потому что теперь это ядреная жижа, которая может смыть нахрен лак старый. Вместе с новым в одно, как говорится, движение. Очень надо быть осторожным теперь. Ты смотри, опять опять на туманила тут. И погнали по переходам. Тоненько, легенько. Лучше два раза это сделать, пройти вернуться, еще раз сделать, чем сразу на потечек. То есть есть еще зазор по работе. Так, смываем глянчик. Все есть. Можно факелок чуть прикрутить. Потому что широковат. Точка тоже нельзя сильно. Вот так будет самое но. И домываем. Не забываем о том, что тут еще есть лак, поэтому я стараюсь не коснуться глянца Иначе это потом беда будет Все, этот ствол мне больше не нужен Теперь мне нужен переходник в баллоне Переходник в баллоне мне, в принципе, нужен не столько тут, сколько вот тут. Здесь, значит, мне надо расклеить. Вот это дело расклеить. То есть все, бумага нам не нужна. Также снять вот этот скотч посмотреть что у нас получилось а получилось все очень хорошо в принципе можно даже и не трогать но покажу все этого достаточно также можно здесь разработать на пройти два пшика сделать здесь еще доделать это уже чистый переходник Какая да, красота у нас получается. Если все сделать правильно, в самих проемах потом только тряпкой надо будет потерять. И даже кругами не лазить. Все, переходы сделаны. Через... 15 минут включаем сушку, чтобы все высохло. И через час уже приступаем к сборке. Ничего сложного. Все, открасился, опустил машину на колеса, расклеился. Смотрите, как четко видно, вот сейчас тут расклеился и обратил на это внимание. Не прокрас на То есть Тут реально есть один такой пылевой слойчик, вот видно, как цветная, цветной биндер. Проникал через проем дверной Как он его окрасил Вообще проем просто не прокрашен А у меня получается теперь прокрашен Давайте глянем примерно Что у нас по цвету это, Вы знаете по цвету очень хорошо Для порога так это вообще Идеал с тем учетом Что я не делал выкрасок Отлично Переходы получились. Даже шершавчика нет. Вот тут надо ну, пройти, само собой, мягким кружочком. Это переходник с баллона дал такую легкую матовость. А вот осталось чуть-чуть типа матового рисака, хотя... Ну да, есть чутка вот тут. Надо тирануть хотя бы тряпкой. Ну, в таком углу обзора, что его не видно. Но тирануть надо. Здесь, значит, что мы имеем. Это у нас припыльная часть. Тоже все под тряпку. Тут можно даже кругом не лазить. Вот этот вот звук убрать тряпкой. Но тут можно и кругом пройти, потому что вот видно четко поскбрай делалось. Поутро. Ух ты, бляха, нуха. Надогривчик. Надо Надо убрать через путлевочку его. И чуть-чуть эту -чуть, тут ссор. таки выдавал, у меня пленка была не приклеена отсюда. Потому что у меня на спуске. Тут все чисто. Нормально. А тут есть. Полирнем, уберем. Ну и тут ходе кровненький, красивый. Получилось, знаете, очень даже. Очень даже. Сейчас, соберем, полирнем, посмотрим на готовое. Эх, ну что, осталось убрать переходик по наружке. Я внутри уже пробежался зеленым кругом, 35-я паста меркой. Ни наждаков, ничего не применяю, потому что все размыто переходными растворителями. Итак, взглянем на то что мы имеем сейчас не обращаем внимания на кости на дверях не наши не наши скажем так заботы это по цвету в принципе для порога огонь но еще раз повторюсь не надо пытаться кто этот цвет первый раз берет делать вот так вот а повезет не повезет обязательно 5 6 7 выкрасок сделать поймать количество последнего слоя сколько нужно чтобы более-менее точно попасть Вот здесь вот Замененное крыло, но оно крашеное Мы его перепроверили а Вот ребята сделали в принципе по цвету Четко, то есть это просто с другой машины Снятое, перекрашенное Вот, вот этот цвет, для этого цвета Это вообще идеал ну, Не, не доколпаешься именно по цвету Вот сделали, все правильно, все верно, молодцы а, Потому что, ну, походу официалы делали Далее, по проему, видите, как отличается на солнце, видно, что вообще коричневый какой-то, потому что не укрыто э, верхним слоем нормально. По проему все отполировал, ничего не шуршит. Проеме проще всего рукой найти, что-то. Вот тут даже сверху заводской какой-то шершавчик есть. У меня все четенько. Я располировал, так повыше сюда. Тут, где был срезчик, я его подпилил, подточил. Через шпатлевку, что-то такое. По переходу Эх, отвлекают, не дают поговорить с вами. Короче, переходик. Где-то где вот тут вот переходик. Ну, вроде так все оттянулось. Хорошо, никаких проблем. Пасту опять опять пропустил. А, так, тут давайте глянем, что у нас тут. Ну тут для проема, опять же, переход хороший, но все-таки лучше бы было сделать его с бендером Это было бы правильный. И тут тоже все замечательно Ни ступенек, ни шероховатости Ну вы так под солнце и не увидите ничего Ну поверьте на слово Все идеально, то есть скотч чуть-чуть капюшончиком Таким оставляем и под него смело красим Ничего не происходит Здесь тоже все выполировывается Ничего не шершавит Значит все в принципе удачно Цвет сложный, ответственный Но интересный Кому будет попадаться, рекомендую. Беритесь. Стоит такая работа дороже в два раза от обычных цветов. Но она реально интересная. Всем пока.